Как прекрасно, как все прекрасно Творец мироздания, великий художник Подарил нам свет, любовь, красоту, детей И научил нас трудиться чтобы мы своим продуктивным трудом Украсили нашу планету. Спасибо тебе, дорогой Господь. Как прекрасно все то, что твое. Мне по-прежнему твой слышится голос. Ветром листья листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий колос. Эти горы покрытые мухом, эти волны покрытые пеной, это доберся. Горячим песком это солнце у Вселенной. Боже мой, это ты, это ты, я повсюду с тобой встречаю. Когда рву мимо хода Цветы или на то поклон Отвечаю. Это ты нам одаруешь детей, Это ты научила нас труди. Потому Я хочу все сильнее и все чаще, у всех дней молиться. Это ты меня петь научил, потому я песнь если Это ты, мой меня свет, самой пролил, И вечности не угасает, Как прекрасно все, что твое. Пред величием я твоим не имею. Это ты, это ты мне даешь. Все то доброе, что я имею. Спасибо, дорогой Господь, за все.